Дорогие подписчики, зрители, гости моего канала С вами как всегда я, Медлрэй И сегодня новый видеоролик на моем канале по игре Among Us В котором я вам расскажу, как правильно отыгрывать за предателя И какие мувы совершать, чтобы вы максимально отводили от себя подозрения И никто на вас даже не думал Вот, у меня есть каточка моего друга, который мне скинул похвастаться, как он классно затащил поэтому я буду периодически смотреть в экран и периодически смотреть в камеру, чтобы вас, так сказать, это не будоражило, я вас предупреждаю как видите, вот сейчас он еще пока никого не убил вот. спокойно ходит, рассматривает обстановку, вообще, чтобы играть за предателя, не обязательно э Постоянно кого-то убивать, вот как вы видите, совершил первое убийство и залез в вентиляцию И смотрит, никто ли не пришел на килл, перешел в другую вентиляцию и вылез Так вот, вернув свои э, первоначальные мысли, чтобы кого-то, так сказать, убивать Или э, не вызывать на себя предо... подозрений, вам надо обязательно, э, так сказать создавать для себя ситуацию, которая вас опровергает. То есть, например, вы убили кого-то и сразу же побежали к другому человеку. То есть, ну, или просто спрятались далеко, чтобы у вас потом было оправдание, что вы, например, там были в управлении или вооруженный. Вот, как видите, он сейчас прибежал в столовую, э -э нашел кил, который, видимо, убил его напарник. Да. Они вдвоем убили пишет сразу чтобы чтобы не, не подозревали своего так сказать товарища и оправдывает розового что это не розовый вот отводит на себя максимальное подозрение розовый. И, кстати, вот еще хотел бы вам сказать интересную вещь, что э, перед тем, как э, начинать играть, если вы играете за предателя и 100% не уверены, э, ну, то есть, чтобы на кого-то кинуть э, опровержение или, наоборот, обвинить его, то лучше предложите скидка бы, если нету каких-то полноценных намеков, на то то что убить тот или иной человек то не надо предложите скип и многие согласятся с вами тоже скипнут вот, как видите они все скипнули фактически да только один э, розовый проголосовал за зеленого непонятно почему но и когда вы скипаете конечно скип не такое хорошее решение как э, выгнать кого-то но когда э, вы не знаете на кого кинуть обвинение Лучше всего э, предложить скип. Вот, как видите, он стоит на камерах, чтобы тоже э, опровергнуть себя от того, что он якобы предатель, якобы он за всеми наблюдает. Но это тоже очень хороший мув для предателя, поэтому я думаю, что вы тоже этим пользуетесь. Вот э, еще есть такой вот, я когда с другом играл, не с этим, а вот с другим. У, у нас один стоял на камерах. Чтобы несколько человек на камерах не стояли, и даже если ты под камерой убиваешь, то, как бы, ну, если твой друг предатель, то он тебя точно так же не выдаст. Не суть. Вот, мы видим, что есть у нас тут парочку человек, которые бегают возле нашего предателя, но он спокойно от них убегает и преследует бирюзового Ника. Вот, проверяет, нет ли тут никого, чтобы, мало ли, он не выбежал. Вообще, я люблю делать так. Я ищу кого-то, потом, например, в, той же, э, в том же электричестве или в, на камерах, я делаю там саботаж, двери закрываются, я его убиваю, потому что, когда саботаж в комнате и когда ты подходишь близко к двери, не видно то, что ты играешь, Ой, то, что не видно, что происходит в той комнате. Вот и тупо вентиляцию свинчиваешь и уже там концы с концами приходят. Так, ну что, смотрим. У нас, наш предатель здесь, так сказать, бегает спокойно в электричестве, сделал саботаж, чтобы, наверное, саботаж совершенно в другой части э, так называемого. Корабля и, вот как я хотел сказать, он убивает, преследуя кого-то, который бежит за сабо... э, чинить поломку вместо саботажа. И моментально меняет направление. Поэтому это тоже очень хороший мув, если вы играете за предателя. Так, смотрим. Он бегает из корабля по кораблю в разных частях. Вот мы видим, что вот три человека это фиолетовый, розовый и зеленый, ну, салатовый. Они все время ходят вместе. Может это Тима и когда вы предполагаете, что вы играете против Тимы, которая фактически может э, сдать вас, э, если кто-то убил друг друга и тот уже в чат напишет то, что да меня убил там черный или какой-нибудь э, зеленый, то лучше вы от этого, так смотрите, смотрите, чтобы эта тема либо Была разоединена Хотя и то, нет, стоп, неправильно сказать Не разоединена а, Может даже Блин, кстати, даже я вот не знаю, как правильно бороться с темой Я, наверное, я хотел сказать Они будут разделены, по отдельности их убивайте Но все-таки они же могут там друг с другом переговариваться Но если это честная тема, то такого навряд, Такое навряд ли будет Так, ну что, смотрим Что у нас Нашли труп и Синий и розовый мирные. То есть, видите, он отводит от себя и от синего, так сказать, что они могут быть предателями. Ник вышел, как вы видите. Так, смотрим, что у нас остается. Они опять, наверное, скипают, как я понимаю. Да, они все скипнули. Только один почему-то не проголосовал. Вот. Начинается следующий раунд. Смотрим что наш товарищ будет делать. Довольно-таки интересно. Он играет. Я бы еще хотел э, выделить... А, вот видите, он погасил свет. Они все сейчас вместе тут собрались. Вот я говорю, у меня такое чувство, это тьма. Потому что он, ну, предатель же видит, когда он свет выключает. И было бы, конечно, правильно, э, если ты играешь за предателя. Когда света нету, кого-нибудь нокнуть. И еще вот в этом, э, который сейчас, когда чинили свет вот этих вот переключателях, если ты играешь за предателя, и у тебя еще жив твой второй напарник, желательно, типа, всегда сбивать вот этот свет, да, чтобы э, они не могли починить. То есть нажимать все время на одну кнопку, чтобы она тыркала, тыркала, тыркала, тыркала. Вот. Поэтому, говорю вам, такой факт, и у вас уже второй друг, предатель, может кого-то убить. Как видим, сделали экстренное собрание. И уже... Вот, вот еще офигенный мув для предателей, когда э, кто-то кидает э, обвинение на другого игрока. Ну, то есть, мирно кидает обвинение на другого игрока, а вы просто его так сказать поддерживаете либо ну делаете вид что вы пытаетесь разобраться но в итоге конечно же его поддерживаете так но осталось пять человек в принципе два предателя живы поэтому э -э, я не думаю что это будет какой то проблемой для двух предателей которые остались то есть э -э, тактически грамотная катка да, это вот, наверное, уже и победа, да, они все, последнего выгнали и предатели победили. Тактически правильная катка для предателей, потому что они, так сказать, ни разу не кинули на себя обвинения и ни разу у них не получилось подставить подставиться и проголосовать против кого-то. Ну, а всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам интересен такой разбор каток, я могу еще сделать пару видеороликов про Эмонгаз. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.